Zapp istiyorlarım. Gart oğlan mı? Çok haydi oramsız. Biraz özür bir dilerim miyedik bu? Artık miyedik de alıp şaş? Teşe. Ekemiz onu yürüyemiz biz sürpriz ekemiz. 2 3 7 8 8 8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 Так, мешки, мешки, мечки. Бомба потеряна. Алмаза, база. Видаю гранату. База ша. Ловите! Пока. Булки, да. Пока, пока! Наш отряд разбит. Мы проиграли! Ай, бомбу поднарем, минус стреги, кинсях Бомба Я лишь нарисую твой пустой... Броу, Граната! все. Броу, взята. Ну, само спрашиваю, Молния лахтрам Джиги. Артан, Артан Ники Игрок с бомбой и Ага, плантаж Ой, си-си, не, знаю, а что? Ада, ада Астан, ада, ада Астан, ада Астан, ада Астан, ада Астан, BK Medik BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK BK а наверное, а наверное, ах, треватор монстр. Граната! А да, ах, понах, ТП. Бомба потеря. Ага, на куп? Ага, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, да, бродит, попрошу А, броди, броди, броди, броди, броди, броди, броди. а вот, Граната, граната Попробую сука Боба, Мартин на план табл. Махан, махан, махан. Махан, граната пошла бомба установлена Мы oh. выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Ой, ну вот с нормы. Осторожно, граната. Полегче. Здесь так можно двигаться. Удар Kepaktan dar! kyep Teams ke grounding Kali kırāma khalkbetmdir balkonda tuybedei heeeee doldak kip pat Le Síq rets in bulaa ĝparme kez dięראל Команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Установите бомбу возле одного инвестора. Раунд начался. Бомба в детстве. Зачем балкон дала? Да-да, молодцы, заебал. Сейчас, сейчас. Вот, блин, да. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Ольги, кумар. Граната! Барбар, брат, брат, брат, 8. А да 8. 8. 8. 8. 8 ve hemen söyleyeyim investim şimdi jos Вот и Эй, рынок ложись. Подсадка, подсадка. Бесплатно. Ей, стань палатин. Пустырька, подсадка раунд. Чего? Есть подарок, есть Раунд выйд ⁇ Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты Раунд начался Сразу пацан, Лесу, балкону и егкей Кет, кет, шипы день Кель Парапеды! Мусор, Федер. Федер. Федер. Федер. мусор, мусор, мусор Серки, серки, мусор Я ехал Коп, коп, коп Болсы, все, так, тяжело. жулкс Медик, крыта, бежит по Мусор Тоже ли отряд а врага? Победа за нами. Защитите стратегические Ривенец. объекты. Разве не вас в ответ? Еще раз, пацан. Где балку? Мин, мин. Пармально, нормально. Парапет, чуху. Мусор. Мусор Мой вот Мусор, так хорошо, Бар, бар Медик, БК гранату мусор, Все войцы противника убиты Мы победили Защитите стратегические объекты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 мы победили. Защитите стратегические объекты. Брге бадана сирк. Раунд начался. Давай, пацать тебе. Чёрт, чёрт, чёрт. Гидаю гранату. Граната пошла. Акс. Ёка, екай. ёка.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 Установите бомбу возле одного из забережьев. Раунд начался. начал все. Брыги, прыги, прыгай. Бывает. Бывает. Бывает. Бывает. Бывает. Бывает. Бывает. Бывает. Бывает. Бывает. Бывает. Рык, респетка, Макс, Макс, мотор! Миди, мидия! А, да! Мол, не раллен, даже! Осторожно! Граната! Мол, не мы уничтожили бомни, отряд врага. Ой, Победа бомни, бомни. за нами. Молодцы! Молот! Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Дурба, зеленый, блядь, давай. Бомба взята. Барай, пора, пора. барай. Взяли, да, барушье. Пасла. Игрок с бомба и двушки. Бомба взята. Барай, барай, барай, барай. Haz Gir ées Söööööööööğ Grün, grün, grün Besslah ό звür buenas Taş, gitti Да, характер. Блин, кто, да? Тупа, бля, мин, мигги. Да. Дымбарг машины. Блин, стресай. Кетра. Перг, аспасай. Не лезь на рожон. Так намного лучше. Кто? Фловы, фловы, что? Побрацки, побрацки. а врага уничтожены. Установите бомбы. Установите бомбы. Установите бомбы. Установите Установите бомбы. Установите бомбы. Установите бомбы. Установите бомбы. Установите бомбы. Таня, иди калматы. Полис, полис. Давай, нас сын сервером, ну, арта. о Зелень, зелень, без уже. Зелень. Без нериспа. Зелень, минериспа. Аблон, арта респа. Зады, зады Бомба потеряна Не ринк Арта гаса по врату Покадай, хорошо. Хорошо О, Бомба взята Бомба взята Калу -калу. Игрок Ай, с бомбой убит. За... Бомба взята. <связь> Мы выиграли Прос... раунд. Просто... <связь> <отряд раффи. связь> Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. бомба взята сейчас новым 000 все респиратор бомба потеряна вовремя Работать. Все бойцы противника Прошу убиты, некуда. мы победили. я что, Я был. Да что ты Я был.